Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. Свои языковые знания в рамках конкурса «Полиглот» проверили 700 студентов России. Метрополит Феофан встретился со студентами Казанского федерального университета. Магистр КФУ стал обладателем республиканской премии «Герои нашего времени». В Казанском федеральном университете прошло торжественное открытие конкурса на знание иностранных языков «Полиглот». Участие в нем принимали студенты из 15 российских вузов. Подробности расскажет Анна Глазунова. В КСК Уникс Казанского федерального университета стартовал всероссийский конкурс на знание иностранных языков ⁇ Полиглот ⁇ Конкурс проходит для обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации. В стенах университета он проводится уже в 14 раз. Мы ждем, что наши участники проявят действительно хорошую и зрелость, и амбициозность. Участие принимают порядка 700 человек, это студенты из 15 российских вузов. Много участников и из Казанского федерального университета, студентка Института международных отношений КФУ Дианас участие принимает впервые. Я сама приехала с Мурманска, и в своем городе я учила финский язык. Финским я владею ну, на таком приличном, среднем, хорошем уровне, но.. Здесь начала учить французский. В конкурсе участвуя по двум языкам. По английскому как основному и по французскому как дополнительному. Конкурс проходит по четырем языковым направлениям. Английскому, немецкому, французскому и испанскому. В отборочном этапе всего за один час ребятам необходимо написать аудирование, тест на знания грамматики и лексики, а также составить связанный текст из предложенных слов. Второй этап устный. Здесь уже необходимо обладать знаниями как минимум двух языков свободно говорить на предложенную тему. Очень трудно переключиться с одного языка на другой, и потом это же должно быть доказательно, аргументированно, это должно быть интересно, это очень большие усилия со стороны конкурсантов. Оксана Потапова приехала на конкурсы Саратова. Планирует еще начать изучение французского языка и немецкого. Я буду принимать участие в конкурсе переводчик по английскому языку, но также параллельно я изучаю еще и шведский язык. Всегда любил языки, английский в особенности. Один из моих самых любимых, наверное, языков. Студент юридического факультета КФУ Роман Кудрявцев отмечает, что решительно настроен на победу. Хочу проверить свои знания английского языка, тем более это очень хорошая практика практика для меня, чтобы поговорить, пообщаться. Был в Америке один год, учился, обучался очень хорошо английскому языку в своей школе. В Нижнекамске это была школа с регулярным изучением английского языка, поэтому думаю, у меня неплохие шансы на победу. С каждым годом количество участников только растет. Главной целью конкурса является повышение интереса молодежи к изучению иностранных языков. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретились со студентами Казанского федерального университета. На открытой лекции глава республиканской метрополии выступил на тему «Молодежь, свобода и ответственность». Подробности далее. 4 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций с митрополитом казанским и татарстанским феофаном на тему молодежь, свободы или ответственность". Часто бывает так, что человек переоценивает свои возможности и выбирает тот путь, который становится ему не под силу. Я думаю, что это очень важный момент. С одной стороны, критический подход к самому себе, с другой стороны, наоборот, оптимизм на пути, на который он становится. Татарстан является одной из самых многоконфессиональных республик Российской Федерации. Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий – ислама и православия и равенство всех религий перед законом – лежит в основе межконфессионального согласия в республике. Если мы будем знать свою религию, мы уважительно друг к другу будем относиться.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 Реальной жизни. В ходе дискуссии также обсудили вопросы, связанные с изучением религии конфликта русской и украинской церкви, который особо остро обсуждается на данный момент в средствах массовой информации. Стоит отметить, что именно Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ готовит специалистов в области религиоведения, конфликтологии и политологии, которые в будущем будут заниматься решением этих вопросов. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Казани состоялась торжественная церемония чествования лауреатов Республиканской премии «Герои нашего времени». Церемония награждения татарстанцев, которые совершили героические поступки в обычной жизни, была приурочена ко Дню Героев Отечества, которые отмечают 9 декабря.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 Ивана Ермолова. Он рассказал студентам о развитии робототехники. Подробности далее. 3 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета состоялась лекция профессора Российской академии наук Ивана Ермолова. Тем была посвящена промышленной робототехнике. Говоря о промышленной робототехнике, наиболее яркая тенденция является это увеличение областей применения роботов, в некотором смысле упрощение взаимодействие оператора с роботом. Была подробно раскрыта история возникновения роботов, их значение в научно-техническом развитии Российской Федерации. Обозначены цели, задачи и проблемы роботизации в промышленности. Также лекторам описаны области применения роботов, основные направления развития робототехники в России. И слов Ивана Ермолова, Российская Академия Наук в дальнейшем планирует сотрудничать с Инженерным институтом и способствовать развитию робототехники как одному из ключевых направлений Казанского федерального университета. Альфия Андерсянова, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета посетил художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Игорь Лерман. Репертуар оркестра обширен и многогранен, от музыки барокко до композиторов наших современников. Подробности далее. Концерт камерного оркестра Игоря Лермана стал заключительным мероприятием в честь празднования 120-летнего юбилея Елабужского института Казанского университета. Студентам и преподавателям удалось услышать виртуозное исполнение произведений великих композиторов Шостаковича, Моцарта, Чайковского. А из современной музыки зрители услышали классическую аранжировку группы «The Beatles». Очень все понравилось. Очень все здорово, здорово, что у студентов была возможность прослушать именно классическую музыку. Это невероятно обогащает духовно. Сегодня я была первый раз на концерте камерного оркестра. Мне очень было приятно услышать вживую игру профессионалов и окунуться в, атмосферу классической музыки. в завершении концерта руководитель оркестра поблагодарил публику за теплый прием и поздравил Елабужский институт КФУ с юбилеем. Вот это здание – это история. И если вы будете соответствовать вот этой истории, вот тем предкам, которые заложили сюда в буквальном и в переносном смысле первые камни, я думаю, что из вас что-нибудь получится. Так что это мое самое самое большое пожелание. Анна Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорых встреч. Пока.